Всем привет, пациенты палаты Немиркин. Большое спасибо за вашу любовь и поддержку. Это позволяет нам передавать вам еще одно богатство повседневной психологии. Давайте исследуем. Вы когда-нибудь давали кому-то молчаливое обращение? Или, возможно, вы были на стороне получателя чьего-то молчаливого обращения? Это некомфортно, верно? Джордж Бернард Шоу однажды сказал, «Самый страшный грех по отношению к нашим ближним – не ненавидеть их, а быть к ним равнодушным. В этом судьбе человечности». Существует множество психологических причин, объясняющих, почему вы можете чувствовать себя так, но еще больше тех, которые показывают, насколько вредным может быть культурное отношение к человеку. Многие люди считают, что молчаливое обращение – это достойный ответ на спор, но это не так. Молчаливое обращение – это форма астракизма. Виновник часто отклоняется, уклоняется, подрывает или отвергает ваш вклад, тем самым полностью вымораживая вас. В результате их ухода вы чувствуете себя растерянным и обиженным, пока в конце концов не привыкнете к этому. По словам профессора психологии Киплинга Уильяма из университета Пердью, это форма пассивного насилия. Она применяется с намерением наказать кого-то и таким образом приводит к пагубным последствиям. Вот шесть причин, по которым молчание может навредить вам. Первое. Оно обесчеловечивает другого человека. Знаете ли вы, что ранние цивилизации приравнивали астракизм к смерти? потому что это интерпретировалось как освобождение от человечности и даже истощение самого себя. Мы — социальные существа, созданные для формирования и поддержания отношений, а социальный астракизм в виде молчаливого обращения разрушает эти отношения. Согласно исследованию 1976 года, обращение с людьми как с меньшими, чем люди, также имеет тенденцию к дегуманизации нарушителя. Таким образом, астракизм приводит к тому, что люди чувствуют себя менее человечными и воспринимают отчуждающего их человека так же, как менее человечного. Во-вторых, это эмоциональное манипулирование другим человеком. Если вы были жертвой молчаливого обращения, вы когда-нибудь начинали сомневаться в собственном понимании реальности? Многие психологи классифицируют молчаливое обращение как форму манипуляции. Это способ для обидчика сохранить контроль над разговором или спором. Молчаливое обращение эквивалентно газовому освещению в том смысле, что оно заставляет человека, получающего такое обращение, задаваться вопросом, что он сделал не так, следовательно, это форма эмоционального насилия. В-третьих, это означает отказ. Вы не решаетесь протянуть им руку. Чувствуете ли вы, что есть большая вероятность того, что вам откажут или даже заставят стыдиться своих усилий? Во время ссоры легко оправдать свою холодность. Это может показаться хорошей тактикой деэскалации, но на самом деле это усугубляет проблему. Молчаливое обращение служит для того, чтобы лишить партнера основных коммуникативных потребностей, и поэтому человек, получающий отказ, может чувствовать себя отвергнутым, особенно если астракизм имеет физический аспект. Утаивание физического содержания от супруга или партнера может заставить партнера сомневаться в стабильности ваших отношений. В-четвертых, это вызывает проблемы с самооценкой. Вы начали постоянно критиковать себя? Вы извиняетесь за каждую мелочь. Холодное плечо – это очень активный способ унизить человека и сказать ему, что он ничего не стоит, независимо от того, что это делает его мнение, мысли и эмоции недействительными. Это, в свою очередь, может вызвать тревогу и снизить самооценку. Исследование Сиднейского университета показывает, что повторяющаяся астракизация может привести к развитию депрессии, расстройствам пищевого поведения и даже к самоубийству. Номер пять – это вызывает физическую боль. Часто ли вы испытываете физический дискомфорт? Ученые доказали, что когда вы испытываете молчаливое отношение, активизируется передняя поясная кора, область, различающая уровни боли. В результате чьего-то холодного отношения вы можете испытывать проблемы с пищеварением, головные боли, боли в спине или суставах. И номер шесть – это разрушение отношений. Общение называют топливом, которое поддерживает огонь ваших отношений. Молчаливое отношение часто свидетельствует о неумении общаться и низком эмоциональном интеллекте. Эмоциональный интеллект придает отношениям чувствительность, позволяющую понять, когда что-то не так, и решить эту проблему, а не вскарабкаться на высокую лошадь молчаливого обращения. В результате многие из тех, кто его применяет, не осознают его вреда. Повторяющийся астрокизм закрывает линии общения и впоследствии разрушает отношения. Неважно, являетесь ли вы получателем или нарушителем, попытка найти способ поговорить всегда является хорошим началом. Если вы чувствуете себя слишком подавленным или вспыльчивым во время спора, просто остыньте. Вы можете сказать что-то вроде «я не хочу говорить прямо сейчас», но мы можем обсудить это позже. И действительно, разговор с этим человеком позже помогает. Пусть это не будет пустословием, но убедитесь, что вы держите линии общения открытыми и избегаете использования обвинительных фраз. Это может помочь в обсуждении ваших проблем. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о том, как молчаливое отношение может навредить вам. Описывает ли что-то из перечисленного ваш опыт, или какие-то из этих пунктов описали вас? Если хотите, оставьте ниже комментарий о вашей встрече с этим. Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться любыми своими мыслями.